Всем привет, вы на канале компании Радио Сила, в этом ролике мы расскажем вам про радиостанцию iRadio «Радио 710. В комплект входит сама радиостанция, выполнена в пластиковом корпусе на литом алюминиевом шасси для большей надежности. Аккумуляторная батарея с напряжением 7,4 Вольта и емкостью 3000 мАч. Небольшая антенна длиной всего 11 см и разъемом SMA для подключения к радиостанции. Стакан зарядного устройства с индикацией заряда. Горит красным при зарядке и зеленым если зарядка закончена. Блок питания от сети 220 Вольт и выходом на 10 Вольт и 0,5 Ампера. И также в комплект входит гарнитура на одно ухо, а также клипса для крепления на пояс и темляк для крепления на руку. Инструкция полностью на русском языке описывает все технические и функциональные особенности модели. Как мы уже говорили, радиостанция выполнена в пластиковом корпусе. На лицевой стороне расположен динамик и микрофон. Сверху мы видим разъем для антенны по типу SMA, два регулятора и светодиодный индикатор. С левой стороны функциональные кнопки в количестве двух штук. С правой стороны под пластиковой заглушкой расположен аксессуарный разъем для подключения гарнитуры или кабеля программирования. Сзади. Есть небольшой выступ для крепления темляка. Клипса тут крепится на сам аккумулятор, а не на тело радиостанции. А также на аккумуляторе присутствует разъем Type-C для зарядки и светодиодный индикатор. Включается рация правым регулятором. Он также отвечает за громкость. Следующий регулятор переключает каналы. Всего доступно 16 каналов. Большая кнопка отвечает за передачу сигнала в эфир. При этом индикатор передачи загорается красным. Другая кнопка при удержании отключает шумоподавление. Также в этой рации реализованы и другие функции через комбинацию кнопок. Если при выключенной рации зажать кнопку отключения шумоподавления, а затем включить радиостанцию, то включится FM-радио. Поиск станции происходит при кратковременном нажатии на нее же. Чтобы получить информацию о запрограммированных частотах на определенном канале, сначала выбираем этот канал, на котором хотим узнать частоту и субтон, нажимаем шумоподавление, затем на передачу. Озвучивание происходит на английском языке. Функция VOX. Функция VOX или по-другому, активация передачи голоса включается следующим образом. Сначала зажимаем кнопку шумоподавления и передачи, затем включаем радиостанцию, но только на первом канале. Рация оповещает об активации функции. Выключается таким же образом. Другие функции программируются с помощью компьютера и программатора. Рабочий диапазон радиостанции от 400 до 520 МГц. 16 каналов памяти с заранее запрограммированными ЛПД и ПМР частотами. Напряжение питания 7,4 В. Емкость батареи 3000 мАч. Инпенданс антенны 50 Ом. Выходная мощность порядка девяти с половиной ватт. Габариты без антенны 136 на 59 на 38 миллиметров. Вес в сборе составляет 265 грамм. Температурный диапазон от минус 20 до плюс 50 градусов по Цельсию. Радио 710 обладает удобными для работы размерами, мощным передатчиком и большим аккумулятором, что выделяет эту модель среди радиостанций подобного класса. А также стоит выделить хорошую защиту от пыли и брызг, а также корпус из качественного пластика на литом алюминиевом шасси. Зарядку можно производить как от сети, так и от USB с помощью кабеля USB Type-C.